Всем привет! Сегодня посмотрим еще один вид, ну даже не оптимизации, а то, как лучше делать. Имеется в виду отложенное э, объявление. Э, вот. Ну что имеется в виду еще раз? Да? Имеется в виду то, что переменные нужно объявлять, э, инициализировать э, лучше, ну максимально ближе к тем местам, где они используются. Вот, к примеру, вот здесь, смотрите, вот объявляется int и. дальше, если какой-то флаг, если что-то, то тогда и равно там get int, и, возможно, там что-то еще делается. Соответственно, лучше было бы это и непосредственно вот здесь объявить. А, вот. Точно так же, ну, здесь проверка будет на и, на int, типы, на строку, и на, и на строку, и на int, и все, векторы сюда не тулил и так то же самое со строкой вот строка здесь объект объявляется но используется только если срабатывает флаг соответственно проще всего и лучше всего сделать вот так вот объявить в том месте где используется то есть максимально близко к тому месту так ну и теперь давайте посмотрим на при отключенном уровне оптимизации разницу разницу так э -э -э не постпона и постпона так короче смотрите в, в случае со строкой да разница ну не в 10 но в 9 раз точно быстрее то есть если мы объявляем перемены максимально близ к тому месту где используется то разницу мы видим ну с объектами типа int тоже есть <coughs> небольшая скорость но ну, теперь давайте о1. Uh, с флагом О1. Так, с самым простым уровнем оптимизации. Итак, разница с типом uh, int, с объектами типа int uh, нету. А вот uh, со строкой можно сказать, уже в 10 раз. Даже чуть выше. Теперь давайте О1. Точнее, О2. Но ну, надеюсь, вы идею поняли, да? То есть не объявлять на всякий случай э, весь набор э, объектов где-нибудь в самом начале, а, а, а используется потом каждый из них вообще в разных местах. То есть лучше максимально близко к их использованию. Так, опять-таки с интом ситуация та же, с, со строкой тоже почти, то, да, тоже в 10 раз. Ну и давайте о 3 еще посмотрим. И все. Так, клин, клин, клин. Ну и, конечно же, не верьте мне на слово, а проверяйте у себя. Так, вот это 0,0, это означает, что этот код вообще не был включен. Э -э вот, вот этот. Потому что оптимизатор посмотрел и решил, что он нигде не используется. И сказал, что в бинарник я его включать не буду. Ну, скорее всего. Поэтому 0,0. А вот со строкой э -э при O3 разница, как вы видите, ну, в три раза, короче. Вот. Но тем не менее э -э смысл э -э есть, да, так делать. Ну а на сегодня все, всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем, всем пока.